Потому что когда я читала, как воспитывать детей, а потом я смотрела лекции, сейчас тяжелый период, трехлетний кризис, а потом я смотрела лекции а, про сотрудников, а, как обучалась сотрудников там, разные лекции. И я понимала, что воспитывать детей и работать с сотрудниками это очень похожие вещи. И когда ты вообще начинаешь понимать психологию человека с самой ранней точки развития, ты понимаешь, почему себя так ведет, и уже начинаешь понимать. А как к нему подходить?